Что продолжаем с грунтом э, грунт э, просох в камере, пока мы там работали ну, межслоечка, потом поставили на него лампу. Лампу он постоял наверное, ну, больше получаса. Из того, что наносили, тут я подливал, ничего никуда не потекло. То есть, даже не, не Ой, не то есть даже не поднаплыло. Камера не падать. Даже не поднаплыло. Растянулся, ну, хорошо растянулся. В последний слой еще добавили разбавителя и теперь толщина мер так чисто гляну, сколько у нас получилось 95 это давай чуть более разбавленный 98 84 92 90 а сверху. 88 84 и тут где наливал пожирнее ну вот 83 то есть там где третий слой то навалил пожалуйста и все, все предсказуемо сейчас мы его перетрем если можно не убирать мы сейчас перетрем посмотрим так в среднем сколько осталось то есть тут было порядка 90 то есть плюс минус посмотрим сколько останется после перетирки. а какой наждак ну 360. на 360, 360? Угу. наждачок конечно не мультидырочный просто сравнить потому что наждак просто не собирает пыль. Мирка. А, СМИРДА у тебя есть сетка, сетка. А, смерди, смерди есть сетка да? да? Я думал Мирка, керамик. Давай. Не знал, не знал. А какое зерно? Чуть-чуть помельче. просто забивать или нет чтобы мы нет ну тут все видно то есть, грунт полностью высох под инфракраской все нормально далее перетерто все под покраску красить будем сейчас трехслоечкой 41В с тонированным лаком ну такой геморройный цвет просто попробуем блин просто попробуем сейчас покажу толщиномером что мы фактически ничего тут и не сняли Тут где на углах потолще было, тут да, конечно, и получше получилось продавить. Но после перетирки как бы, как бы немного и ушло. Краску нам сделал Дима веселую. Первый слой. Сейчас спрячемся. Первый слой эффектный. Первый слой эффектный 41В. Второй слой эффектный. И лак третий и четвертый слой, то есть это даже не трехслойка, это четырехслойка получается. И в этом мы попросили просто самое сложное, что есть, потому что этот цвет можно тремя или, или двумя. Сколько? Двумя путями этот цвет можно решить или тремя? Но это вот. сделать. Там, можно рецепт... сделать станированным биндером? Есть вариантов много, да. Есть подслой под с зерном, есть второй слой с зерном, есть второй слой без зерна. И плюс это все покрывается еще тонированным лаком. Но есть еще вариант, он говорил, где без тонированного лака. То есть тонируют биндер, потом покрывают, а лаком закрывают. Ну, ну вообще суббота с тонированным лаком идет. Понятно. То есть вариации Я решения могу... есть несколько, но мы выбрали самый сложный. И посмотрим, что у нас получится. У нас есть образец этого цвета, насколько мы уйдем от этого цвета в сторону. А мы по-любому уйдем в сторону чуть-чуть. Ну да, мы просто эксперимент, даже, мы даже образца тут не имеем рядом. Мы просто ну, возьмем и сделаем и посмотрим, насколько это будет не похоже. А, а может быть и повезет. То есть тут такое. Но у нас сейчас задача не в цвет попасть, а просто ну, выбираю, захотелось нам вот таким покрасить. Вот покрасим таким. Оно и интересно, и показательно. И, есть, полезно для всех. У нас как бы больше проба грунта. Мы высушили его, перетерли окрасим а уж чем окрасим это вопрос третий а здесь как первый слой ну понятно укрыли а вторым слоем сколько наносится а, вот, второй слой мы должны понять Сло, мы должны настройки. понять то есть мы должны да, были делать тестовые да, выкрасы да, меняет оттенок уделить? да ну вообще сколько примерно вы вычисляли два, два, два да? первый, первый до второго два и Сейчас потом а, я понял. Когда мы укрыли, да? Вот так выглядит первый слой краски, ну краска для первых слоев, ей до укрывистости. То есть это подложка как бы, но это подложка эффектная. Отсюда и все приколы, что эту краску в стык покрасить сложно, подобрать сложно, но смотрится очень красиво. То есть это из разряда уже того, что раньше это было эксклюзивными окрасками, то сейчас это делает завод. флажок нужно просто понять когда на каком слое все укрыто два с половиной слоя э, полностью закрыт флажок тут само собой сейчас отбили уголочек специально чтобы можно было э, четко проследить разницу э, сразу в изменении оттенка на каждом слое точнее не на каждом слое на каждом э, типе типе слоя вот так вот тоже красная, но уже в другую сторону тянет. Ну, только красиво. С Тоже с зерном, да, только уже с другим зерном. То есть тут одно зерно одной фракции, там совершенно другое зерно мелкой фракции, чтобы оно просвечивало к нижнему слою. Ну, такая краска замудренная, конечно. Это, ну, опять же, это надо делать выкрасы и считать все. Ну, примерно два слоя. Вот, ребята, уже наделали их. Но тут уже слоя не мокрые, не настолько, что прям в залив. Иначе будут полосы. А закрывает очень хорошо, видно по бумаге. И будет еще один, да? Красота! Вообще, если это будет выкраска, то можно половину закрыть. Чтобы наблюдать сделать, изменения. Да. Один из да. Это можно так и сделать. Вот здесь. Чуть-чуть не успел заснять. В общем, здесь вот только нанесен второй слой, второго слоя краски, чтобы можно было потом сравнить отличия после окончательной лакировки. Ну и сейчас сюда второй слой. Все, теперь мы, сейчас высохнет межслойка, наклеим здесь, отделим участок и будем вот этот вот чудный лак. Лак двухслойный, то есть тут уже не прокатит, там быстрый ремонт типа в один слой завалим, потому что лак тоже полноценно меняет оттенок, общий оттенок. Теперь лак. Лак смешивается без всяких изменений. То есть отвердитель, разбавитель, все как положено к обычному двухслойному лаку. Именно двухслойному, еще раз повторюсь. То есть те люди, те колористы, которые подгоняли ремонт этих цветов, они высчитали разные путя. И вот высчитали, что двухслойный. Значит, двухслойный. И без всяких вариаций. Это как с перламутром. Если бы он написал, написал колорист... Два слоя, значит два слоя, не три, не полтора. То же самое здесь. То есть это у нас не просто лак для защиты, это у нас конкретный слой цвета, который его сделает нам. Я хочу прикол показать. Вот так меняется, будет меняться от толщины лака. Да, вот, вот там, сверху, лак, снизу. Сколько... А, ну, оттенок, прозрачность. Большая... Еще раз перекрыли. Когда расклеим, будем видеть поочередность. Небольшая есть. Небольшая. Ну посмотрим, расклеим. Да, четко видно, что лак ну, красит. Не просто лак, а лак-краска. Ждем межслойку на и будем продолжать. Межслоечка можно сказать, что прошла. Палец чистый. Можно продолжать. Красиво. Можно снимать, да. Раз. А я сейчас отсюда для вас. О, Красиво видно, что зачем и что как менялось в процессе. Каждый слой он кардинально ну вообще кардинально отличается от, от предыдущего. И вот попробую в этой по сути, раз, два, три, четыре, как бы, ну, трехслойки, три цвета, угадать, какого слоя, сколько надо нанести было. Вот здесь, но ну, при этом освещении не сильно будет заметно, но этот более прозрачный, он светлее, хоть и ненамного, но вот такой оттенок при стыке, конечно, будет отличаться, выпадать сильно. Сейчас тест принесем. Вот есть тест-панель оригинальная. Да вот ты знаешь, еще и так <смех> еще так и неплохо. С учетом, что это пластик. Ага. Я... С учетом, если сделать на один слой, если сделать на один слой меньше, лака, ага. он будет, может быть, он сбоку видишь, что очень насыщенный, очень. Ага, он темнее, как очень, бы. очень да. Ну а с лица вот я так стою. Ну, вполне неплохо, тем более, что это пластик. Да. Ну, и переход, я сказал, что это, э, ну, буквально там несколько лет назад, это была проблема какая-то. Вот это все. А -а -а. Это было вообще супер А ну да, где вот тут светлее, темнее. Вот, это лучше. Даже вот это лучше получается, это, да. Скорее всего, не в лаке прикол, а в самом вот этом вот втором а -а -а. То есть тут еще прикол какой, надо угадать, надо если делать тест-выкрасы, надо делать с одним слоем лака, с одним слоем второго слоя, с двумя слоями лака, с двумя слоями того. Ну короче, играться, это примерно штук 15 выкрасов сделать, чтобы точно понять, что тебе надо. Ну, вот ну да, вот тут мне больше нравится. Ну, Вообще, тут. И казалось бы, не ожидали. Да. Лайк! Вот такие вот приколы. Подведем такой краткий итог. Грунт. Э, очень бюджетный. Он действительно очень бюджетный. Там цена что-то в районе 12 долларов, я так понял. А, как он нанесся, мне понравилось. Как он растекся, мне понравилось. А, терся он нормально, одно, но поскольку он бюджетник. Поскольку он бюджетник, от него не получить быстро прямо быстрой сушки. А, за ночь, в принципе, я так понял, он высохнет нормально. Под инфракраской он высохнет нормально. Но требовать от него скорости не получится. Перетерся четенько, красивенько. А на первом слое даже. Смотрим, это какая риска была на грунте? 400. 400-кой, 400 ну, даже на первом слое ни черта не видно. Ну, это не заслуга грунта, это заслуга краски, то, что она так спрятала. Ну Грунтец отработал нормалек. По краске это нам было интересно, эффект даже получился чуть лучше, чем ожидали. Да и все, с этой панелью мы закончили. Теперь у нас еще будет тест одного лака. Тот, который более такой высокой линеечке, полутораслойной. И, в принципе, все.